do <music> Мальчишка беспризорный, эхав в животе В башмаках совсем позорных Ноги трет везде Никому на этом свете я не нужен, ведь С каждым днем лишь хуже, хуже, лучше убереть Мой отец был алкоголик, мать психушки Вот, батя умер Ушат колик в позапрошлый прошлый год, Ну а брат спалил квартиру и себя дотлам. Очень трудно в этом мире. Нет, теперь угла. Наша доля, словно судьбе соли, Словно нет подметок у сапог Своих вы грудью, А за нас один лишь только Бог. В школе не был я с полгода, да и не хочу, Зо не хватка йода надо вы врачу, Но себе хозяин барин Одичал, как дичь, но не я же парень, коль меня постричь Я ночую по подвалам, клячу днем еду У людей её навалом, где и подадут И шныряю по базарам, это видно страсть Чтобы время шло недаром, пробую украсть Доля, словно суп без соли, словно нет подметок у собок. Люди, люди, за своих вы грудью, А за нас один лишь только Бог. Сколько нас таких сирот по стране родной? Горе мыкают чего-то в стружу, да и взной, Нет родителей, и дома денег тоже нет, Люди бросика бездомным несколько монет. И тогда воздаст вам Божий за дела сполна. И грехи отпустит, может, он не сатанам. Крик души, наверное, это надоело мне э, Все бродить по белу свету, жить в такой стране Наша доля словно сум соли Словно нет подметок у собок. Люди, люди за своих выгрудью за нас один лишь только Бог